Время 9 часов утра. Мы идем завтракать. Женьку еле растолкали. Отпекали. Кошка смотри рассыпать. Не очень убивает. Слабые. что выглядит. А он да. И эти креветочные шарики. Поэтому да, я могу одну картошку. Почему? Потому что не хочу тут ничего местного пробовать. Потому что выглядит она как не очень. Обезьяна гуляет прямо по нашему отелю. А нельзя кормить, да? Жалко. Так. Безразится. <свы> Видно, мальчик. Вообще не боятся людей. Гуляем, Женька. А где гуляем? По Панкору, короче. Гуляем с Женькой по острову панкор. Вот мы добрались до моря, наконец-то. Пляж. Корал-бич. Все лежаки оказываются бесплатные. Подходишь, ложишься, которые свободные. Ну никто не подходит. Ну, хозяева подошли, посмотрели, ушли. Давай, давай. <laughs> ну как? О, <свист> отдыхает. Колесо давай. Взяли Женьки коктейль. Как называется? Панкор Paradise. Так вот я загораю. Пенечки. Тут хорошо. Я бы тут жила бы. <связывая> <связывая> Позагорали с Женькой. Два часа повалялись. Еле идем домой. Вот наш отель. До, до пляжная минут две-три, наверное. Вот наш. Конь железный. Да. Попробуем бассейн. Норнешь Угу. Ой, какой он мелкий. Хорошо здесь. Ой, тут на коленях стою. А это местные деньги, малазийские ренгиты. Монета называется «Сены». На всех ренгитах изображен первый верховный правитель ней. С другой стороны растение, птица-носорог, неизвестно, что это такое. Черепаха, самый крупный что горы. Очень неожиданно, что на мелких деньгах на одном и на пяти клеена прозрачная пленка. Сейчас сквозь нее видно. Решили Женьки проехаться вокруг острова. Посмотреть на достопримечательности на местные. В принципе, их тут не так много. Несколько храмов. И все, и мечей. Как домашние животные, вообще везде здесь валяются, бегают, людей вообще не боятся. Голландский форт в 17 веке был образован, чтобы защитить торговцев оловом. Голландия тут голову добывала. Но потом местные правители их свергли. И они через 50 лет приехали и заново отстроили форт Где Здесь же база была перевалочная для олова. Малайзи вы добывали. А потом, когда уже в 1790 году, Голландцы, Фасюд, Свергли, тут началась колонизация английская и название Панкор как раз острова удали. А как переводится, нибудь Панкор? Красивый остров. Это, наверное, единственные остатки, которые не восстанавливались. Это наверное, пленников сужали? Может быть. исторический камень. Надписям тут где-то 400 лет, 300 или 400 лет, вон, 1743 год. Голландцы рядом с фортом нашли огромный булыжник. На нем рисовали какие-то надписи неизвестные. А вон тигр, типа, видишь, похищает ребенка нарисован. Похитили голландского ребенка. Голландцы нарисовали, чтобы мальчик похищать тигр. На самом деле тигров тут никогда не было. Похитил местные дикое племя, которое они враждовали с голландцами. А рисунка нас остал, что тигр похищает. В принципе, больше ничем этот камень не интересен абсолютно. Очень интересная мечеть на сваях. Стоит на воде. А, на сваях. А я думаю, он на сваях, на сваях. Но в храм может заходить только укутанными. С длинными руками, ногами, складками. Поэтому мы туда не пойдем. Так, посмотрим с стороны. Храм действующий. Навели Женьку в Панкоре смотреть какие-нибудь сувениры. О, oh, thank you. Okay. Thank you. Okay. Купили Женьку майку. Сказал, что она со скидкой. Так вот майку взяли. Приехали, Женька, еще один храм. Даосский. Китайский храм. Но ну, это, мне кажется, самый красивый все здесь храмов. Yeah. Руд полный карпов. Огромные карпы, метровые, наверное. Храм называется Фулинг Конг. Китайская стена в миниатюре. Через весь храм тянется. Типа китайская стена идет. Поднялись на самый верх. И тут, кто бы мог подумать, ничего. И зато есть где посидеть. Это очень хорошо. Зато какой вид открывается. вид какой-то. Не стыдно мое мороженое добавлю. Не стыдно? Нет? А ведь оно мое было. Напротив китайского храма находится буддийский храм. Произнести его, наверное, мне невозможно будет. Очень сложно. Обязательно мужской тоже быть покрытым платком. Mm. А, храм вот как называется? Срипаш Хират <говорит> Калиаман Каваль Парибалана Приехали на последний китайский храм на этом острове. Кругу выходит не больше, чем 25 километров по периметру проехать этот остров. Да, храм очень странный. Ну подожди, а здесь кто, Жень? Тут русалка сидит. Такой вот такие странные храм. Диснеевские какие-то персонажи. Зато вид какой хороший. Босиком мне надо ходить. Ну, все. все, ну и поехали. Женька учится ездить на скутере. Села первый раз. Пришли Женька в соседнее кафе. В соседнее с вчерашним кафе. Не пахдели. Тут меню не такой понятно, как в Дэдис, кафе. Отдельно сам что добавляешь себе, миксуешь. Сейчас проверим, что будем. Что намиксовали? Что намиксовали. Рис с креветками, Женька какой-то усоречный соус с креветками и с рисом. Сказал Женька себе вино. 187 грамм, думали это бокальчик один, а у них оказываются такие маленькие бутылочки. Красиво. У меня ананасовый, свежевыжатый сок и кола. Блюд просто, ну просто огроменные. Уже, конечно, красивее креветки в устричном соусе. Налетай. Что? не вкусно это было креветки <смех> попробуем половинку очень-очень ароматный соус чувствуется только соус креветку так в конце, когда уже чуть-чуть чувствуется. Но салат очень вкусный. Есть просто необыкновенные закаты по красоте. А вот и Женька. Давай. Ура! Время пол девятого. Женька легла спать уже. Мне что-то спать не хочется, поэтому поехал прогуляться по деревне. Здесь оказывается тоже типа ночного рынка, как в Купил себе барбекю краба. Светильники сделаны из ловушек для краба. Будем Женьку пытаемся разбудить. Женька. Смотри, что я тебе купил. Че такое? Угадай. Купил двух крабов. Да. А -а -а, горячий. А -а -а. Ну, я думаю, там щупальца одни есть. Там, может, побольше есть. Пять первых вышли Женька. Женьку, суки, его разбудили. Решили купить креветок еще свежих. Дают. Крабы свежие. Блин, прям хочется взять этих кальмаров, они на руку Вот, Женька у нас начался ночной жор. Ну как ночной? Время 10 часов, только вечер. Просто Женька уже спала. Еле разбудили. Купили кроме крабов, дошли еще, купили креветок, Женьки. И пиво. Женька у нас теперь профессионал в разделывании крабов. Это больше похоже на, на кашу. Но очень нежная, очень вкусная. Но вообще очень вкусная.